Знакомьтесь, дорогие зрители, это Валера из семейства беременных. И у него есть две проблемы. Он кидает людей и считает себя дохуя важным. Но это не мешает ему нагло клеветать на людей, которые делают достаточно много, чтобы этот вид спорта не загнулся, и Валера мог гордо называть себя бодибилдером. Если вы не в курсе, мы обязательно напомним, как этот проказник кинул всех пацанов с некачественной фармой, как управлял чужой качалкой, не приходил на работу и посылал все нахуй. Вы чё там, а? а еще он разорил целых два магазина спортпитания и развалил огромный паблик, в котором кидал админов и банил их, когда его просили заплатить за работу. <связывая> Класс! Очень смешно! И после всего этого наш бородатый озорник начал считать себя бизнес-экспертом и прирожденным политиком. Но душевная травма, которую он получил в детстве, все никак не затягивалась. И Валера каждую ночь плакал и вспоминал, как ребята из команды «Живая сталь» не взяли его в свою песочницу. Тогда Валера затаил обиду и надул губки, но ничего сделать не смог. А когда ребята из «Живой стали» начали критиковать Федерацию и судейство, из-за их недостатков, с которыми согласны абсолютно все, Валера решил сказать, что все пидорасы, а он Д'Артаньян. Ну вы лукавите, но причем вы так уже лукавите, что «Живая стали обманщики и никак не поддерживают спортсменов. А федерация растит настоящих чемпионов. И вообще все у нас заебись и ничего менять не надо. Беременных обижать нельзя. Ясно, блять? Поэтому у нас появился вопрос. Валерия, после всего, что было, вы кто вообще такая, чтобы открывать свой рот в чью-то сторону? Засуньте свой тампон поглубже. Вытрите слезы. Месячные пройдут, а вот уважение людей вам уже никогда не вернуть. Бля, после этой фразы мне хотелось ссать в глаза ему просто. Ну, а если серьезно, почему Живухина не взяли в живую сталь? Ну, во-первых, кто такой Живухин, чтобы ему платить? Выиграть он ничего не выиграл, лояльной аудитории у него не осталось, только завышенное ЧСВ и живот, который никак не втянуть. И знаете, почему у Валеры бомбит? Непорядок, непорядок, мутершина, сплошная мутершина, понимаете? Потому что он просрал главный шанс в своей жизни. Сейчас объясню, почему все хотят попасть в живую сталь? Да потому что никто не может или не хочет оказывать финансовую поддержку молодым спортсменам, так как это делает Фрэнк. Живая сталь помогает не только финансово, но и оплачивает находящихся в команде врачей, корректирующих гормональные анализы, тренеров, помогающих в подводке и позировании. Также мы работаем индивидуально с каждым спортсменом, рассказывая ему о том, что настоящий про – это не только работа в качалке, но и медийность, ведь именно она дает человеку шанс стать не только медалистом, но и успешной личностью, зарабатывающей на в своем хобби И только на это все у команды «Живая сталь» уходит в месяц более полутора миллиона рублей, что является чистой благотворительностью. И здесь еще не учитывается поддержка команды, перед которой стоят цели получения про-карт в ближайшее время, которая получает не только в разы более мощную поддержку, но и полную оплату спортсмену международных стартов. И за сезон только на одного спортсмена может быть потрачено до миллиона рублей. Поэтому, когда какой-то обиженный жизнью мужик пытается втирать какую-то дичь, становится просто смешно. Ну не получив Валера этих денег, так что ему пришлось пробираться в низших слоях, таких как Фарма Олимп, которая перед своим исчезновением отравила сотни людей и не компенсировала лечение никому. После такого нужно сидеть и не высовываться, а не садить людям в уши. Нет, мы не против Федерации, мы с ней очень плотно сотрудничаем. Но раз они взялись за это дело, а мы в это вкладываем столько сил и финансов, то пусть выполняют его достойно. Хотелось бы получать соревнования высокого уровня. Организацию судейство, иначе они просто губят тысячи талантливых спортсменов, чей запал к выступлениям тает с каждым годом. Печально, конечно, печально, что такими дебилами выставляют просто людей. Люди спрашивают, почему мы недовольны судейством? А как им быть довольным, когда наши девочки берут в Европе золото в категории и третье место в абсолютке, а на России ей ставят седьмое? Как бы девочки, которая на двух турнирах в Европе выходит в призы, а на России даже не попадает в первый вызов? Почему все те компании, которые живут за счет бодибилдинга, не возьмут под себя хоть какую-то часть спортсменов на поддержку, пусть даже еще начинающих. Вы качаете бабло из жилы, которую создают для вас те самые спортсмены своей кровью и потом. Владельцу такой компании можно было бы в очередной раз не проебать бабло на новый автомобиль или шампанское в клубе за 30 тысяч, а дать парню из глубинки шанс. Мы делаем для сферы бодибилдинга максимум, а иногда даже больше. Так что имеем полное право критиковать. Так как мы в первую очередь заинтересованы